всем привет дорогие друзья подписчики и зрители это канал тайна НЛО сегодня мы находимся на одном очень удивительном месте где происходит самое необъяснимое явление в этом плане что здесь происходит здесь множество тайн но и военных также здесь немало здесь находится самый древний вулкан на Кавказе и он постепенно функционирует. НЛО заправляется энергией вулкана здесь недалеко. Но что самое интересное здесь происходит, пришельцы охраняют этот вулкан. Я сейчас вам покажу множество интересных явлений, которые будут впереди нас ждать. Если вам интересно, то не переключайте. Смотрите, ну а мы поехали. Еще в 2013 году грибники заметили необычную тайну в этих местах. Они нашли очень странный артефакт, который не принадлежит ни человеку. Они его взяли, но эта ошибка стоила им жизнью. Этот необычный артефакт вообще и не был артефактом. Он был защитным датчиком. Которые люди переходили и это необычное действие срабатывало как защитная реакция. И вот тогда они встретили настоящего инопланетянина. Помимо того, что это необычно охраняется людьми, вы видите сами эти необычные сооружения, которые не пройти обыкновенному человеку без специальной техники. Но мы с вами очень сильно умные и попытаемся обойти. Посмотрите внимательно. Здесь раньше был мост самодельный. Его сделали какие-то необычные люди или военные. Но суть в том, что этот мост, ты, он и правда? Он прибитый. А что? Его снесло, видите, рекой. А теперь самое интересное, что вы не верите, что это место именно вулканическое. Посмотрите на необычные места. Это лава, которая от нее осталась. Чуть повыше там уже пойдут огромные плиты, которые именно остались от лавы. Но это еще не все. Вы не верите нам. Тогда смотрите, что сейчас будет дальше. Я вам покажу необычное и очень странное явление. От того, что осталось, мы видим, какая гладкая поверхность. Но суть в том, что, дорогие друзья, это настоящая лава, которая уже приняла камень. Нет, это не уголь, как вы спросите меня. Это еще страшнее. Но помимо того, что вы видите, уходит выше. И поэтому река здесь образовалась. Но чем выше мы поднимаемся в горы, тем тяжелее нам будет вам показывать. Много чего здесь происходит. НЛО, космические корабли, которые могут пролететь. Но и самое главное – землетрясение. Ровно через 15 минут вы почувствуете на себе землетрясение. Дорогие друзья, сейчас мы на... Что за фигня-то? Землетрясение. Офигеть, землетрясение. Первый толчок. Офигеть. Где-то баллов, наверное, 6 или 5. Офигеть. Что это вообще происходит, я даже не знаю. Дорогие друзья, вы это знаете, это был первый, можно сказать, необычный э, какой-то землетрясение. прям так пошевелилось. Но суть в том, мы идем дальше. Посмотрите внимательно, порода очень странная здесь. Помимо того, что люди здесь часто э, находятся в необычной такой обстановке, мы видим необычные, видите... Камень, который сплавился, превратился, можно сказать, в камень полноценный. И это показывает о том, что здесь существует настоящий реальный вулкан. Но мы с вами понимаем, что эти места не только опасны, но и можно исчезнуть. Еще хочу вам показать про пенку. Видите пенка? Чем выше поднимаемся, тем больше мы видим необычных таких явлений. Аккуратно, Олег. Это пенка химическая, ее трогать нельзя. Когда вулкан нагревает эту воду, образуется необычная химическая реакция. И эта пенка очень опасна для рук. Никогда не трогайте, посмотрите. Сейчас мы чуть-чуть еще поднимемся, я вам кое-что еще покажу. Сколько в натуре лет. Да? Нас не обманули. И лава здесь, все, скорее всего, видно, что это от лавы, да, осталось. Да, да, да. Если ты смотришь, то, друзья, лава прям по этим ручьям прям, знаешь, так массивно, да? Вон, смотрите, темная. Вся черная. И это только первоначально, что мы видим, сколько здесь была лавой затоплена. Она смешивалась и успевала стыд, а да? Да? нет, посмотри, да, посмотри. Да, здесь находится как раз и база НЛО. Помимо того, что мы с вами, дорогие друзья, находимся на этом необычном месте, так еще здесь окружают множество НЛО кораблей. Вы не верите нам, я вам покажу что за шары охраняют это место. Сейчас мы вам покажем. На суть в том, что мы чуть-чуть пройдем, там увидим необычные яркие шары, которые охраняют это место. А дальше будет у вас комментарий к этому вопросу, если вы, конечно, не верите нам. Ну что, дорогие друзья, вы готовы увидеть настоящее НЛО, который ждет нас там? Мы рискуем жизнями, но вам мы это покажем. Сейчас я вам покажу все. Не переключайтесь. Ну вот, вот началось. Сейчас вам покажу. Это не шаровая молния, дорогие друзья, а именно НЛО. Офигеть! Теперь вы понимаете, что НЛО просто защищает это место. Алекс, как прокомментирует я... Ужас просто. Сейчас мы попытаемся обойти это место. Ух ты, блин! Посмотрите. Вы видите, какая здесь была раньше река. Она просто-напросто была огромная. Но время берет свое. Кстати, сейчас у нас 23 число. Посмотрите. Зелень. Поэтому здесь так тепло. Не потому, что здесь Кавказ, а потому, что вулкан греет это место. Посмотрите, тут все зеленью. Где вы это увидите? Посмотрите. Да, есть листья отпали, но здесь минус 15 ночью бывает. Но суть в том, что из-за почвы, которая греет землю, ух ты, здесь а так тепло. Сейчас градусов, наверное, 7, а может и 10. Но под низом градусов, наверное, 20 или 25. Поэтому люди про это место знают. Но суть в том, что вы видите сами, Какая здесь страшная красота. Теперь понятно, почему множество тайн здесь происходит. Блин, опять землетрясение. Да что за дела такое? Ай, блин. Вулкан уже ближе. И начинается ощутимо просто бить. Ну, толчок, наверное, такой же, как и был. Но фиг его знает. Сейчас прекращается потихоньку. Но это хорошо. Идем дальше. Странно все здесь происходит, да и не верят нам, что эти места существуют. Но не забывайте, что тут шары делают. Тут еще есть существа необычного типа, то есть монстры. Поэтому сюда лучше не ходить просто так, без ничего. Нужен или пистолет, или ну, дробовик. Но суть, вы видите, какое здесь прекрасное место. И самое интересное я вам сейчас покажу. Помимо того, что люди сюда боятся ходить, здесь есть огромная тайна, которую вы, наверное, не знали. Я вам сейчас покажу эту тайну. Не так давно в этом месте упал настоящий НЛО. Посмотрите, как он протаранил. Вы видите? Нет, это не из-за того, что река поднялась, а из-за того, что оттуда просто грохнулся огромный НЛО. Военные Приехали на это место и забрали этот объект НЛО. Неизвестно куда, да и никто не скажет, что это НЛО был. И помимо того, вы увидели множество следов военных. Но так ли на самом деле военные чисты к нам? Давайте мы с вами разберем, почему им этот НЛО нужен, для чего они его забрали. Думает, с объектами НЛО, да? Смотрите, да-да-да, объект НЛО. Огромного типа видите? От а за снимок? В общем, надо уходить. НЛО уже стало здесь как-то патрулировать эти места. Мы конечно, нарушили. Сегодня мы навряд ли вам покажем этот вулкан. Но суть в том, что вы увидели, сейчас самое интересное. Это только пол нашей пути. То, что вы увидели. Вулкан, НЛО, пришельцы и даже необычных э -э огромных объектов. Но... Но... Что за звук был? Вы слышали? Бляха-муха. Неужели они существо сейчас выпустят? Да, эти как могут. Если что, если вы не увидите, значит, этого не было. А если вы увидите, что мы показали... Что за звук такой страшный? Офигеть, блин. Ладно, дорогие друзья, я сейчас пробегу чуть-чуть и вам покажу. Да что.